Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи врач Ермоленко Людмила. И я сегодня хочу дать вам одну суперценную и очень эффективную технику. Эта техника будет помогать вам при всевозможных психоэмоциональных переживаниях, а также при всевозможных проявлениях на уровне физического тела, начиная от повышения артериального давления, появления болей в разных частях вашего тела и заканчивая какими-то довольно серьезными заболеваниями, от которых вы сможете легко избавляться на фоне этой техники. Все другие методики, которые вы будете применять совместно с этой техникой, будут Тут гораздо эффективнее воздействовать на ваше физическое тело и на ваше психоэмоциональное состояние. И вы почувствуете себя через некоторое время значительно более конструктивно. Итак, дорогие друзья, что же это за техника и в чем ее смысл? А смысл ее в том, что на сегодняшний день люди живут в стрессогенных обстановках. Подавляющее большинство людей стрессуют, переживают, нервничают, боятся, находятся в страхе, находятся в тревогах и в самых разных других дискомфортных психологических состояниях. И на фоне этих состояний развиваются э, физические недуги. И данная техника балансирует состояние симпатической нервной системы и парасимпатической нервной системы. Симпатическая нервная система э, – как раз и возбуждает все те состояния, которые я описала выше. То есть люди практически все находятся в некой такой симпатикотонии когда у человека и давление повышается, и появляются болевые ощущения, и появляются всевозможные другие деструктивные ощущения в теле и на уровне психологического состояния. Поэтому эта техника, приводя в баланс симпатическую и парасимпатическую нервную систему, приводит, собственно, в баланс все тело и психологическое состояние человека. В чем же заключается эта техника? Эту технику можно делать стоя, можно делать сидя, можно и лежа. Вы берете таймер, вы включаете его на 2 минуты, и дальше что вы делаете? Вы делаете очень глубокий и протяжный вдох носом. И в это время, когда вы делаете протяжный вдох, вы считаете один, два, три, четыре. 5, 6. Вот такой протяжный вдох. А следом за этим вдохом, выдох, точно так же считаете, выдыхаете ртом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После того, как вы выдохнули, вы следом, не останавливаясь, делаете снова вдох носом и точно так же считаете до 6 и делаете следом выдох ртом протяжный и точно так же считаете до 6. Таким образом вы делаете всю, э, всю эту процедуру в течение двух минут. Как только прозвенел ваш таймер, вы начинаете дышать обычно, начинаете дышать нормально, в произвольном виде. И заметьте, пожалуйста, после выполнения этого упражнения, у вас наступает некое расслабление в теле. Вы после этого упражнения будете лучше спать. Вы можете выполнять это упражнение в тот момент, как у вас что-то болит, или вы испытываете какой-то другой дискомфорт, и болевые ощущения практически сразу после одного цикла или двух-трех циклов прекращаются. Если у вас хронические болевые ощущения в каких-то участках тела, например, по ходу позвоночника, в зажатых мышцах, или, возможно, в костно-суставной системе, в других местах, в других локализациях, или, может быть, у вас вообще что-то болит другое, вы, выполняя эти упражнения регулярно, в течение нескольких дней по 5-6 раз в день, или в течение нескольких недель также по 5-6 раз в день, вы будете способствовать излечению и исцелению абсолютно любого заболевания. Делайте эту технику, и вы почувствуете себя значительно лучше и значительно комфортнее. Если вам понравилось это видео, нажмите, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на, на мой канал, будет дальше еще больше интересного. Продвигайте это видео всем своим знакомым, кому вы считаете это необходимым. А я с вами прощаюсь на этом. До свидания, до новых встреч!